Добрый день, перед вами 8 советов, которые могут вам помочь, если вы чувствуете эмоциональную подавленность и опустошенность. Во-первых, признайте и примите свои эмоции. Чтобы перестать чувствовать эту затяжную, необъяснимую пустоту, вы должны признать ее и принять. Возможно, вы не сможете контролировать каждую ситуацию, но вы можете контролировать свое отношение к ним и то, как вы с ними справляетесь. Вы чувствуете себя одинокими? Чувствуете ли вы себя оторванным и подавленным? Позвольте себе почувствовать это, даже если это трудно сделать. Это совершенно нормально, то, что вам необходимо время, чтобы справиться с тяжелыми эмоциями. Может быть вы похоронили свои плохие эмоции, или попытались их игнорировать. Но первый шаг к исцелению – сесть и осознать все эти чувства. Хорошие они неплохие. Все ваши чувства важны. Во-вторых, избавьтесь от стыда и вины. В процессе попыток лучше понять затяжное чувство пустоты, вы можете почувствовать чувство стыда. Борясь с чувством пустоты, вы также, вероятно, будете испытывать сильное чувство самокритичности и вины. Психотерапевт Имало утверждает в своей статье для журнала «Психология сегодня», что «Важно помнить, что ваша подавленность возникла из-за боли и была ничем иным, как отчаянной попыткой выжить». Попытка пристыдить или наказать себя за то, что вы испытываете подавленность, только усилит разрушительную модель. Хотя поначалу это может быть непросто, вам нужно будет избавиться от самобичевания, чтобы вы могли успешно продвигаться вперед. Третьих, Определите первопричину вашего чувства пустоты. Теперь, когда вы признали пустоту, которую вы чувствовали, пришло время перейти к основной причине ваших чувств. Что именно тебя беспокоит? Может быть вы чувствуете усталость и нуждаетесь в отдыхе? Может быть вы чувствуете себя одиноким? Потому что чувствуете себя изолированным от своих друзей и семьи, или, возможно, вы чувствуете подавленность из-за недавних жизненных трудностей. Какова бы ни была причина подавленности, выявление этих чувств, и что более важно того, откуда они берутся, поможет вам двигаться вперед. Номер 4. Обратите внимание и оцените то, что у вас есть. Когда вы чувствуете пустоту, подавленность или безнадежность внутри, может быть очень легко не заметить положительные стороны жизни. Найдите минутку, чтобы сделать паузу, поразмыслить и поблагодарить. За какие вещи вы благодарны? Что заставляет вас каждый день вставать с постели? Что заставляет вас переживать эти трудные времена? Может быть вы благодарны за то, что у вас есть поддерживающая семья или крыша над головой? Может быть вы благодарны своему питомцу за то, что он всегда рядом? или может быть это тот факт что ваше тело поддерживает вас в живых и работает каким бы тривиальным или незначительным это ни казалось примите это к сведению запишите это или напечатайте визуализация списка вещей за которые вы благодарны действительно может помочь вам обрести более позитивную перспективу и укрепить свой разум чтобы бороться с этими ужасными чувствами номер пять создайте и соблюдайте здоровый распорядок дня это может иметь большое значение, позволяя вам дать себе возможность вернуться на правильный путь. Создайте сбалансированный распорядок дня, который можно выполнять ежедневно. Несколькими важными факторами, которые вы должны включить в этот распорядок дня, должны быть небольшая физическая активность, хороший отдых, достаточное количество воды и еды. И не забудь также выкроить время для веселья. Вы можете организовать это с помощью планировщика, списка дел или даже напоминаний на своем телефоне. Мелочи могут в сумме иметь большое значение, и возможность отметить все, чего вы достигли в течение дня, действительно может дать вам ощущение удовлетворения. Номер шесть. Практикуйте внимательность. Чтобы быть внимательным, внимательно наблюдайте за своими мыслями. Осознанность исключительно полезна. Осознанность призывает нас замечать, когда наши мысли унеслись в прошлое или изобрели в будущее. И когда мы сожалеем, фантазируем или беспокоимся, вместо того, чтобы заниматься тем, что прямо перед нами, осознанность может позволить вам получить лучшую ясность ума, комфорт и спокойствие в вашем мышлении. Изучение, практика и внедрение концепции осознанности в вашу повседневную жизнь действительно станут экстраординарной сверхспособностью, которая поможет вам оседлать непредсказуемые волны жизни. Номер семь. Попытайся узнать что-нибудь новое. Деперсонализация наряду со множеством других проблем с психическим здоровьем, усугубляется, когда мозг недостаточно стимулируется и не активен. Различные неврологические исследования показали, что изучение новых навыков может значительно повысить компетентность и мастерство вашего мозга. Это может позволить вам ошибить свой разум, одновременно давая вам возможность найти продуктивный способ направить накопленную энергию. Вы могли бы попробовать выучить новый язык, поиграть на музыкальном инструменте, приготовить вкусные блюда по новым рецептам, заняться йогой, рисованием или практически любой другой продуктивной деятельностью. Нет ничего невозможного. Дайте себе шанс вырваться из своей скорлупы. Номер восемь. Обратитесь за помощью со стороны. Когда сама помощь работает не совсем так, как вы надеетесь, всегда здраво обратиться к кому-то, кто поможет вам в вашем выздоровлении. Внутренние сражения иногда нуждаются в некоторой внешней помощи, и это совершенно нормально. Обратитесь к члену семьи, другу или профессиональному психологу. Наличие кого-то, с кем можно поговорить, действительно может помочь увидеть решение ваших проблем. Может быть сложно открыться кому-то другому, когда вы чувствуете такую эмоциональную подавленность. Но обращение за помощью может дать вам прочную основу для истинной внутренней трансформации. Ваше путешествие к самоисцелению и возрождению не произойдет в одночасье. Настойчивость и непрерывность – вот ключ к выздоровлению. Помните, что каждый шаг, который вы делаете, чтобы выбраться из этой пустоты – это шаг в правильном направлении. Может потребоваться несколько попыток, чтобы выяснить, что работает для вас, но усилия всегда будут той того. В конце концов, все дело в прогрессе, а не в совершенстве. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то другому. Не забудьте нажать кнопку подписаться. И как всегда, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.